Зовут меня Аня Кошлец. Я родилась, я родилась в России, город Челябинск. Приехала учиться в Украину. И у нас родственники в Украине, в городе Волноваха, Донецкая область. Училась я в Донецке, в Донецком Национальном университете. Закончила, переехала в Волноваху, работала, вышла замуж. Вот, и началась от меня семейная жизнь, детки, настрое деток с мужем. У нас не только началась налаживаться жизнь, он устроился в локомотивное депо работать. Сначала сторожем, потом стал помощником машиниста. Что началась война и мы даже не могу сказать что мы хотели уехать мы об этом мы не думали потому что у нас был горький опыт в четырнадцатом году как мне муж постоянно твердила не мы уже спасались от войны мы ездили к твоему отцу и ну мы никому не нужны если если ты не нужна и твои дети не нужны самому близкому. Кому мы нужны вообще? Вот. И уже когда начали стрелять ну вдалеке, потом все ближе и ближе. По, сначала по окраинам города, а потом уже... В общем, мы тогда были два... Три дня уже без света, не было связи. Уже начали бомбить. Ну как бомбить? Уже давно это происходило. Но наступило утро. Это было 28 февраля. 5 часов утра. Дрожит дом, стекла, дети спят, окна. Господи. Дима запаниковал, говорит, что делать, что делать, побежал на улице, на улицу, уезжать страшно. Он выбежал на улицу посмотреть, что соседние, говорит, одни уезжают, другие остаются, у нас подвала нет, где прятаться. Он побежал до соседей, говорит, они остаются, давай собирать будет детей будем прятаться у них. Мы бегом-бегом, но именно как раз такой момент был, что, как успокоилась, но оно как, то спокойно, то стреляет, все дрожит, вот страшно было. Ну, трое детей, да, 10, восемь и четыре года. Мы быстрее-быстрее одели в теплые вещи и пошли спрятаться в подвале. И вот это мы все прятали. Женщины были в подвале с детьми, а мужчины были на улице. Ну и оно вот то-то тихо, то очень сильно стреляли, страшно. И я, конечно, говорю, Дима, давай в подвал, давай в подвал. Ваня, где папа, где папа? Я говорю, сейчас он придет, сейчас придет. И папа пришел, посидел, подержал ребенка, потом говорит, я пойду. Потому что видишь, что и сосед уже поднялся наверх. Ну, а через время попал в снаряд прямо в двор, Это... а крыша осыпается, мы были, получается, под гаражом, осколки в разные стороны, на машину. Я помню, что дети кричат. Дышать нечем. Газ взорвался. Не взорвался газ, а труба. Была повреждена газовая труба. Газ шипит. Все кричат. Где где наши мужчины? Один кричит, все хорошо. Второй хорошо. И руки Дима был ближе всех, получается, и он не успел спастись, и... ну как, он был жив. Мне говорят, Аня, он просто без сознания, просто без сознания. Я уже ближе к вечеру, уже так было спокойно, говорю, мне надо на него посмотреть. Я пошла, и он кричал, как... я не знаю, это состояние но он кричал. Бессознание, кровь в крови, голова поранена. Дети были в подвале, но слава богу чудош произошло, что когда очередной раз, наверное, где-то в другом месте была повреждена труба, газ перестал идти. Мы так переживали, я помню, еще у меня дочь, Господи, спаси, сохраняй, тут Вика постоянно молилась, молилась. В общем, ночью женщины, ну, когда был такой период, что было тихо, перенесли. А семья, которая была с нами, они уехали. У нас осталось, получается, двое мужчин, раз, два, три, три женщины. Ну и дети наши. Мои дети. Наши дети с Димой. Ну и ночь. И дело в том, что когда уже было темно, мы слышали, как ехала скорая помощь. Связи нету. И мы пытались постоянно вызвать скорую помощь, не дозвониться. Связи нету. И тут едет. И у нас была надежда ночью, что мы сможем вызвать скорую помощь. Когда наступило утро нет еще было темно около пяти утра и дети уснули тяжелая ночь холодно было вообще эти одеяла ваня плачет еле поднялась наверху колени болят помню надо же на диму посмотреть видно было что ему хуже Я спускаюсь вниз, говорю, вы понимаете, надо ехать, надо его спасать. Ой. Я пошла в дом через дорогу в наш. Дом на тот момент был, слава богу, целый. Я не мог... в доме не было ключа от машины. Я думаю, надо же будет уезжать, а я не вожу машину. Я понимала, что надо бежать за дедушкой, за свекром. Но я возвращаюсь к соседям и говорю, не надо ехать. Они говорят, Аня, куда, куда ты поедешь? Ну как, куда, куда глаза глядят, она же может. Ой, Ой, блин. Ой. И я забыла, что комендантский час Шесть 6 утра. Надо было дождаться. И ну уже, в принципе, пока. Я ходила раз, пошла на него, посмотрела, второй раз повернула его на бок, чтобы он дышал а у него. И я говорю С -с -с -с сыну хозяину, говорю, давай пошли, ты сходишь со мной, мне надо забирать свёкру, чтобы мы уехали, дедушку, и мы побежали там пять, наверное, если быстро идти, да, пять минут вообще на другой улице. А он спал. Я помню, захожу, он как вели под ванна стоит, он занес ванну в дом. Я говорю, собирайтесь, надо ехать, не покатушенный. быстрей, быстрей. И я еще думаю, господи, ну а нужно эмоциях, не надо было такого говорить. Он даже так еще, если бы я не проверил, он бы и паспорт бы забыл. Ну, в общем, мы бежим. Быстро он собрался. Забегаем, я говорю, я не могу найти ключи от машины. Оказывается, Дима уже приготовился ехать, потому что все документы были у соседей. Стояла сумка, он уже все собрал, и ключи были в машине. Хорошо, что он тогда перед этим, наверное, за неделю, я не знаю, вот так вот он говорил, что этот у нас был полный бак. Полный бак бензина в машине Это нас, конечно, очень спасло Как раз тогда были уже проблемы В городе везде По области с этим бензином В общем, детей разбудили И так Это Я уже потом думала Господи, не видели его состояние Состояние папы, папы И Вика, и Славик старший Как Диму выносили Из дома, он еще дышал и они говорят, Аня, его надо быстрее, быстрее в больницу. Мы его, они его еле-еле затащили за за в заднее сиденье. И нам еще кричат, давайте детей. Я говорю, нет, мы поедем все вместе. Все вместе. Мы, дети посадили на переднее сиденье. Славик вообще на полу сидел. Викованю на, на руки, папа за рулем. Ну а я сзади. Я потом винила себя, может, не надо было. Ну в общем как раз начали стрелять уже. Тут говорят, мы уже садимся в машину. Аня, нужна белая тряпка. Я говорю, какая тряпка? Или откуда я ее возьму? Я была в белом свитере, мы его привязали на машину, поехали, выезжаем с Волновахи. И стоит скорая помощь. Дедушка говорит, Аня, давай посмотрим, может, а это, видать, та скорая, которую мы слышали. Рядом стояла машина, сколько скорой помощи. И мы поехали дальше И я не пойму Мне так показалось, что он перестал дышать Может Может мы неправильно поступили Я не знаю Этот ужас Когда дети постоянно спрашивают Мам, как папа? Ты ему говоришь, хорошо, мы сейчас его привезем в больницу. Останавливает папа Сережа, останавливает машину. Медбрат с крестом, он проверяет пульс. Говорит, он не дышит. Я веру я на руку, А то мы останавливаем вторую, они тоже говорят, что он не дышит. Я помню, как военный. Ой, я не знаю, я так благодарю, Господи. И папа Сережа, конечно, молодец, как он держался. Куда звонить, что делать? Он говорит, наверное, надо ехать в морг. Мы звоним в скорую помощь. Он говорит, езжайте в Углидар. Мы приезжаем в Углидар. А еще машина. Дедушка, это же Димина машина. Он не знает, как ее на... глохнет. Он... Это вообще... В общем, приехали мы в Угледар, а больница расстреляна, и она закрыта. И я так благодарна тем людям, которые сбросили все данные в группу. У меня один раз Славик ходил в робоклуб. И девочка, которая руководила этим клубом, Вайбер э, скинула все вот эти номера служебные, как для помощи нам украинцам ну, по району и по всей области Красный Крест Донецкой Луганской области. Я позвонила в Красный Крест Донецкой области, объясняю, так и так такая ситуация. Нас направили в Покровск, дали номер. Телефона Людмила, по-моему, я даже, Людмила Сергеевна, Красный Крест, и ей так благодарна этой женщине, она нас направила, все объяснила, направила в морг, она нас заселила в общежитие, в педучилище, все помогла. Мама, куда мы едем? Мы а куда папу отвезли? Я говорю, в не не Нет, они знают. Дело в том, что мы его привезли в морг с дедушкой. Да, они видели сдалека полиция, которая уже все оформляла, тоже расспрашивала всю ситуацию, как это произошло 1 марта. 1 марта у него в этот день день рождения бабушки. Это же какой ужас. Просто. В общем, дети видели, как выносили папу. Ну, я им, конечно, на тот момент сказала, что папа в больнице. И вот это второе марта, 3, А когда мы поедем к папе? когда мы поедем к папе? Спасибо психологам, которые мне психологу, да, который меня поддерживал, она говорила, ты должна говорить правду. Я же, когда им сказала, что папа умер, мне ж пришлось сказать 3 марта. Правильно, Господи? Да, 3 марта, перед тем, как похоронят. И человек вообще не плакал. Это средний, который 8 лет. не плакал. Говорит, мама, я, я что-то так и думала. Говорит, я, говорит... Я видела, что папа уж в таком состоянии, когда мы уезжали в Волновахе, и, не и он не плакал, у него немножко так глазки, но он так держался, и я за него больше всего боялась. Вика плакала, и дедушка обнял. А Ваня, Ваня не плакал, но он э расспрашивал постоянно. А вот папа дышит, а вот папа не дышит, а папа жив, а папа наш не жив. Он это пережил наверное еще 2 марта потому что был такой момент он говорит вот перед тем как спать они еще не знали еще не знали что папа нет они думали что папа в больнице И он мне такой задает вопрос Деревид, мам а папа жив я, я не знаю, что ответить, я помню, что психолог сказал, что Аня, ты должна говорить правду, я говорю, я не знаю, и он как начинает плакать, плачет, я его обнимаю, и я понимаю, что он, что он как чувствует, что его уже нет, Боже, и уже на следующий день, когда я сказала детям, что папы нет с нами, Ваня уже не плакал. Ну, как сказал психолог, он уже свое пережил, дети переживают по-своему. Да. И он до сих пор не плачет, но он просто знает, что папа наш не жив, мама, ты что забыла? Я хочу до папы. Мы 4 марта должны были его хоронить. А 3 числа как раз приезжают за нами друзья которые тоже хотели, ну как они хотели поддержать, поддержать своего друга, дедушку нашего из Северокрыма, вот и забрать нас потом в Черкасскую область. Но получается так, что третьего, если я не ошибаюсь в датах, вечером начинают стрелять кассетными бомбами над. Общежитием, прямо над общежитием нас эвакуирует подвал этот страх я боже вы сколько там 15-20 минут были и они мне говорят они ты же понимаешь что ну, мы не успеем похоронить надо уезжать надо спасаться я говорю как ну и он начинает вспоминать как люди спасались, волновались, обстреливали. Я вспоминаю эту машину с скорой помощью, обстрелянную под городу, которые люди, которые хотели спасти, но не успели. Или ты хочешь так же, я говорю, чтобы дети, я говорю, дед. я начинаю звонить людям, которые организовывали похороны, которые помогали. Но они объяснили, что если, ну, в этом нет ничего страшного, если ты уедешь, государство, ну, и с полком его через три дня только, ну похоронен. Я о а бумажке. Ну, говорю, Аня, бумажки мне говорят, Аня, какие бумажки? Тебе надо детей, ну, свидетельство о смерти. Ну, это я-то понимаю, дети. говорю, конечно, конечно, уезжаем. Конечно, конечно, мы уезжаем. И мы в темноте на пятом этаже мы были собираем вещи, мы спим на полу, в, в коридоре, как нам там объясняли, пока мы были в подвале, нам объяснили, что вы должны, но ну, как правило, безопасных стен, как они там называются, что если вдруг опять будет, ну, вот этот страх... Слава Богу, ночь прошла спокойно, но мы собрали вещи, и мы в 6 утра выходим. Мы так и не похоронили Черкасскую область, там знакомые сказали, что вы знакомые друзей моего свекра, что там помогут, что будет жилье, общежитие, ну, как расселяют украинских беженцев, как вот переселенцев. Да, и слава богу, мы приехали, ну, мы тоже добирались на, на трех машинах, У нас было три семьи, получается, друзья, ну, это все они с локомотивного дупо, друзья, нашего дедушки. И тоже дорога была, ой, у нас и машина поломалась, сгорело цепление, ну, что все-таки, что значит ехать на чужой машине. Ну ничего, дедушка наш молодец, он справился. Мы приехали до пункта назначения, сначала ночевали в школе, потом нас, ну, оформили нас как беженцев, нас приютили, Приютила семья всех нас, все наши три семьи. Но там тоже началось неспокойно. Началась вот это, как они называют, господи, обстрелы с ракет, воздушная тревога. Я еще подписалась на новости Черкасской области, потому что мы, сначала было спокойно, день, два, потом, хоп, слышим вечер. Говорю, вы слышали, стреляют где-то вдалеке. «Да нет, они тебе показала». да нет. На следующий день они смотрят новости да действительно в этом районе сбили ракету потом мы идем гулять ну вроде спокойно потом опять воздушные тревоги очередной раз мы идем уже от нашего дома в селе где мы жили мы пошли на детскую площадку, и сработала сирена, воздушная тревога, и, и вроде же спокойно, солнышко, такая погода, класс, ты не слышишь этих, ну не слышно, как где-то стреляют, да, днем. Но Вика мне говорит, мама, мне так страшно, мы вернулись домой. Я уже начала думать о том, что надо уезжать. Но мне позвонили с Польши, говорят, Ань, может, не стоит, потому что а, ну ты сама, с тремя детьми. Как ты поедешь? И я испугалась. Думаю, действительно, как я поеду сама с тремя детьми. О, что там? Да, ты пришел, ты уже позанимался. Сядешь ко мне, будешь сидеть? А, да кто -то, кто -то а это микрофон. Я рассказываю историю, как мы уехали, как мы хотели папу спасти. Мама, вытащи. Как мы приехали в Болгарию. Вытащи. Хорошо, сейчас расскажу и вытащу. Сначала я испугалась и подумала, куда ехать. Ну и дедушка говорит, Аня, если ехать, то нужно ехать все равно, потому что ну неизвестно, когда станет спокойно. Ты же видишь, как, а потом бах новость, что по Львовской области ударились ракин по Днепропетровской, Харьков, ну это же все, ну как бы. Ну ты анализируешь эти все новости. Страшно, страшно. И вот мне рассказывают как говорят там, Германия, Англия, вот люди едут в Польшу, я говорю, я же не знаю ни языка. И мне, вот учительница моя, мне она говорит, в Болгарию, там легкий язык, там русскоязычное население, и украинское, и потому потом уже знаю, что у нас здесь есть украинская диаспора, Аня, это наши, ну, славяне. И я когда это узнала, говорю, боже, поеду туда. Она мне скинула вот эту группу "Украинский помощь болгаров", болгарии украинским беженцам». Я подписалась. И когда произошло вот это со Львовской областью, и мне одна девочка еще тоже написала, она была уже в Польше, она мне пишет «Аня, пересидеть в селе, а дети? Дети должны развиваться». Я думаю, а как? Школа. Я не работаю, дедушка не работает, а что делать? Там, там стреляю, oh, боже. И все-таки я утром просыпаюсь, говорю, мы уезжаем. И мы едем в Болгарию. Как, как уезжать, мы в селе. Как... И при... приходит девочка и говорит, что я хочу вам отдать одежду для Вани. Я говорю, ну, я не... ну мы собираемся уезжать. Но я не знаю, как выехать от вас, как от вас уехать. И а? она мне помогает. Да? Уходи. Все. Уходи. Уходи. <свят> Пойдем. Пойдем. Пойдем. Ну я тогда пойду, или как? Или надо ждать рассказать, используем. Пойдем, да? Ну, сейчас. Ну, идите, да. И потом. Да, с Черкас. Мы едем на автобусе до Львова. Приезжаем во Львов. Я просто никогда не подумала бы, но ну, оно ну, знаете, как Запад, Восток, э, вражда. Вот, как знаете, людям ну, в голову вбили, что вот эта ненависть между Западом и Востоком. И я вот, когда сейчас вспоминаю, ну, я не знаю, в Черкасской области, во Львовскую, мы при, во Львов приехали, столько помощи, столько внимания. А куда? А куда вы? Покормили бесплатно, помогли дойти до вокзала, объяснили, где мне лучше провести время с детьми. Но дело в том, что... Я знала, что мне надо в Болгарию. Я знала, через какой город. Но. А? Ваня, иди гуляй. Ванечка, иди поиграй, сынок, тихонечко. В общем, мы полночи провели в комнате матери и ребенка. Мне объяснили, чтобы доехать до границы. С Румынией, то что в Болгарию нужно ехать через Румынию. Надо, надо надо через Черновцы. А я вспоминаю, что смотрела по карте, и был город Раков под Рахев, Рахев, под, под границей Украины с Румынией. Да. Но я сначала пошла, узнала за поезд, мне говорят, поезда не будет на Черновце, потому что в связи с такой ситуацией они то рано приезжают, то поздно. И я как? Ну, я не могу, 4 утра что делать? Лежим, ну, как и все, как все мамочки с детьми на полу. Дети, заб... Дети болеют, кашляют, за кем-то, за каким-то ребенком вообще скоро побывают. Господи, это сирена. Ой. Ну, в общем, мне повезло, что там в комнате матери и ребенка работало табло, и я увидела Рахив. Поезд на Рахив был. И время меняется. Я спрашиваю волонтеров, женщине, которая мне помогала как раз с детками. Она мне говорит, если меняется время, значит, поезд опаздывает. И а, вроде бы плохо, когда поезд опаздывает, но нам так повезло, это была такая удача, мы быстро собрались и успели на этот поезд. Там, конечно, мне говорят, а вы уверены, что вы доедете в, в поезде до Рахова и что вы там сможете добраться до границы? Я говорю, я не знаю, я вообще сейчас вспоминаю, как я ехала, я не могу, как я просто поехала никуда. Ой, Боже, с Божьей помощью, Дима, наш ангел-хранитель, просто что постоянно встречались, действительно хорошие люди помогали, подсказывали. В общем, мы приехали в этот Рахов. Автобусы тоже ездят, непонятно как, кто ездит, кто не ездит, до самой границы. Я не помню этот город. И нам тоже повезло очередной раз... Нас отвезли в школу, где был э, там штаб волонтеров. Ой, наши добровольцы, волонтеры вообще молодцы. Как бы просто настолько люди объединились, настолько помогают друг другу. Я бы просто вообще... И э, девочка которая в этой первой школе, она мне начала объяснять, что так и так, ну, автобусы вы навряд ли уедете, потому что они ходят по определенным часам, и, в общем, она мне сказала, подождите, нас накормили, и говорит, сейчас приедут мои друзья, и они вас отвезут до самой границы, бесплатно. Ну, в общем, мы подождали часик, они нас отвезли. Дорога, конечно, для детей очень тяжелая, укачивает, особенно Среднего Славика. Это вообще, вот это, в этом, конечно, ой, для детей тяжелая дорога. В общем, нас привезли до границы где, с Румынией, где можно было перейти пешком границу. В общем, мы... Нам помогли, все, мы перешли с детками, все нормально. Но единственное, конечно, стал вопрос по поводу нашего папы, что у меня нету ни документов, ничего, ни разрешения. Ну, вроде, все хорошо, нас выпустили, все замечательно. И только мы перешли границу, нас встречают, масса людей, ты не знаешь английского. Ну, так, конечно, немножечко э, что-то... Объяснили, что они волонтеры, провели нас в палатку. Я объяснила, что я еду в Болгарию. Они нас тоже накормили, помогли, все объяснили, зарегистрировали, дали билеты. Объяснили, что мы будем ехать двумя поездами по Румынии. Что нам надо доехать до Бухареста. И мы там еще сидели, ждали, наверное, часа 4, Потому что поезд был поздно, около 11 опять. Я уже не помню, какой второй или третий день это был в пути. Ну, в общем, в Бухаресте мы приезжаем, и приезжаем, по-моему, днем, ну, ближе к вечеру, а нету автобуса. Я же думала, будет все как бы, ну, сначала сказали, что бесплатно, Потом говорят, вроде как платность, человека 3 евро, но нету ни поездов, ни автобусов. Ну, в общем, мы пока сидели-сидели, а потом я нахожу женщину, которая говорит, будет автобус вечером. Ну, мы ждем-ждем, оказывается, автобус платный. И ну, мы отказываемся, потому что, что таких денег, что, там, я, я, мне даже не сказали сумму, но волонтеры поняли, что куда я с тремя детьми поеду. Мы остались, нас отвезли к пастору. у меня была попутчица, мы познакомились, она тоже не поехала с сыном, они э, с Киева. Ну, в общем, мы остались, и целый день... А, мы бы Нет, мы целый день почему пробыли в Румынии? Потому что не было поезда. И пастор, которого мы ночевали, он нас привез ЖД, на ЖД вокзал, все узнал, купил нам билеты, отвез нас ночевать в, свой, в свою церковь. А, ну, там у них такое здание, где и церковь у них была своя, и для, наверное, как, как их называют, паломники, да, для, для, для прихожан, паломник, да. И... В общем, мы там тоже переночевали. А, на, нам даже отвезли, купили продукты, накормили. Ну, в общем, огромная благодарность этим людям, то да, всем, кто встречался. Да. И потом нас утром на следующий день отвезли на ЖД вокзал Бухарест. И так мы ехали целый день до Варны. Приехали мы в Болгарию. И тут нас тоже встретили волонтеры которые э, зарегистрировали, которые отвезли в Золотые пески. Я еще помню, стою, так э, я осталась одна, попутчицы вышли раньше, и у нас как раз э, Ваня засыпает перед выходом. Вот этот момент, он плачет, нам тут выходить, а он плачет. Тут искать людей, куда ехать, он плачет, вроде он успокаивается. В этот момент встречаем волонтеров на перроне. Я говорю, куда, где переночевать? Мы вас отвезем в золотые пески. Вы знаете, везите нас куда угодно, чтобы было где переночевать с детьми. И они нас привезли. Ну, конечно, пока подъехали другие волонтеры, которые развозят украинцев, привезли нас в отель. Шикарный отель хорошие. Я… И вот на тот момент ты понимаешь, что, Господи… Ну, привыкли, да, и привыкли, потому что, даже не могу сказать, как в сказку, ты попадаешь, где тебя окружили заботой, вниманием я когда рассказываю что мы добирались 4 дня я сама в это не, не верю не верю но я конечно сюда приехала смысла чтобы начать жизнь заново потому что я не знаю когда закончится этот, этот ад когда перестанут гиптуть дети это ужас Мне даже Вика говорит, папа, они держатся, они держатся, они понимают, что папы нет. Они знают эти новости, знают, что у, умирают дети, умирают, умирают люди, и я помню, на нее как-то нашло, вот она плачет и плачет, я не пойму, что что случилось? Я думаю, может, потому что мама с ней беседу провела. Она говорит, мам, я плачу не просто из-за папы, из-за того, что дети гибнут. Ой. Конечно, хочется, ей хочется вернуться в Украину. Мы до сих пор не знаем, что произошло с нашей учительницей. Я не знаю, вышла ли она на связь. Моей кумы отец погиб, был, был без вести пропавшим больше месяца. И вот на неделю назад пишет, Аня, он нашелся, папочка нашелся, но только не воловай, а старобешива, погибшим. Потом недавно мне присылают новости, дети, тетяня, мы плохая новость, мама умерла. Я до сих пор не могу сказать, детям, что... что мама их друзей умерла у нее просто не выдержала сердце она после операции она после операции ни газа ни света продолжают стрелять и есть люди которые вернулись с детьми Теперь не могут уехать, потому что надо пройти проверку. У ДНР я не знаю, какую там проверку у них проходят. Окупированы, да. Я когда так вспоминаю, мне всегда картина перед глазами, как мы в машине, как я держу руку мужа на холодной. хочется чтобы поскорее наступил мир еще вчера чтобы он уже еще вчера <свят> я не смотрю эти новости потому что я не могу их смотреть но я их слушаю и когда мне говорят ты видела что произошло в буче а ты видела что произошло в кроватурстве а ты видела я, говорю, я не видела я знаю это ужасно это сводит с ума Почему люди, почему так должны страдать? Почему? Да, мне очень просто повезло, что я познакомилась с такими... Да что говорить мне, нам всем повезло, что нас встречают в Болгарии, в Польше, в Германии, в Австрии. Я вот знаю, что кто куда не уехал, везде есть помощь, поддержка. Украинцам, украинским бешенцам. Спасибо болгарей за то, что так приняли нас и болгарским друзьям. И надеюсь, что сейчас они нам помогают, а потом мы им поможем и будем помогать. Да. Так что я даже не знаю, что еще можно сказать. Силы, женщинам, матерям, силы, силы, терпения. Потому что терпение и спокойствие. Потому что спокойная мама, спокойные дети. Это я знаю по себе. Я стараюсь вообще при них не плакать. Это очень тяжело, но очень стараюсь. Я каждый раз говорю, нам жизнь дала возможность жить по-другому, меняться, жить в другой стране, где недалеко море. Мы когда-то с мужем мечтали о домике у моря. Говорю, мы должны быть лучше, Мама. чем вчера? Мама, мы мы должны... А где мой телефон? А я да, ну, слава богу. Все. Как должно быть?